Их колы юсуфули абихие, абati инни ройту 11 рокев, кебе и 20-20 роккамера, ройту хumли седжидин. Их колы ябuna ял-техсус ройя, ял-ихвоти кафе, яки ду, лека кайда, лейса яблока бради. Менян небувати На прошлой проповеди мы говорили про мысли, посещающие наше сердце. Мы говорили их три. Это от Всевышнего Творца. Это от нас самих и от сатаны. И спрашивали по поводу мысли от нас самих, где было сказано, что это называется воспоминание. Здесь чуть-чуть хочу добавить, что означает мысль, которая называется воспоминанием. Если сейчас мы будем рассказывать про будущее, не про прошлое, а про будущее, элементарно, если возьмем просто рай, скажем, что в раю есть какие-то птицы, животные, которого в этом мире нету, в любом случае человек будет представлять то, что видел, то есть из этого мира. Он не будет понимать, что за птицы или животные существуют в раю, которого здесь нету. То есть в любом случае будет использоваться память, а это есть воспоминания. Поэтому человек будущий представить или же просто как-то самому себе просто пожелал и захотел увидел, этого невозможно. Поэтому все наши Транспорт и самолет, вертолеты созданы не на основе, просто захотел придумал, а именно на основе того, что человек увидел из природы. Поэтому это называется мысль, которая посетит наше сердце, воспоминание. И сегодня же похожая тема – это сон. Известно, пророк Мухаммад Мустафа, мир ему и благословление, в своей жизни в мечети у сподвижников спрашивал про сон. То есть, если бы эта тема была бы такая, скажем так, маловажная, поэтому, если бы не было данного хадиса, можно было и обойти, но подумал, что в этом есть и будет польза раз пророк спрашивал у сподвижников, что они видели во сне, поэтому решили сегодня чуть-чуть об этом рассказать. Как, как известно, человек состоит не только из костей и мяса, также он состоит из нефса, из руха. И известно, что когда мы спим, наша душа выходит из тела, и уходит в путь в путешествия в, во Вселенную, если с арабского перевести, говорится «Вселенная смыслов». То есть, где он видит ангелов, может увидеть может увидеть душ, которые в этом мире уже не живут, тела уже похоронены, то есть это предки. Возможно, и увидеть пророка. Это все благодаря тому, что человек спит. Почему именно во сне? Потому что во сне душа меньше контактирует с нашим телом. А когда мы бодрые, кушаем, пьем, разговариваем, смотрим, берем знания, надо это, не надо, слушаем, надо, не надо. И здесь наша душа полностью контактирует с внешним миром, потому что мы всегда получаем информацию или из глаз, или из ушей, и это постоянно. А когда мы спим... Тело, которое, можно как привести пример, как получается одежда для нашего, нашей души, это тело является как одеждой для души. Или, как сказать, скафандр, в которого положили эту душу. И, соответственно, когда скафандр лежит, без действия, не кушает, не пьет, не разговаривает, ничего не видит, не анализирует этот компьютер, ничего не слышит, не переваривает, поэтому душа уже из-за того, что мало контактирует, может видеть именно Вселенную, которая называется, как Руханьед, говоря, говорится в некоторых книгах, или же просто вселенную ангелов или душ, туда уходит и совершает такое интересное путешествие. Ученые разделили сон на три вида. Первый сон – это от Всевышнего Творца или же от Ангела. Это прямиком человеку дается духовный подарок, так и называется духовный подарок, если он видит сон. И если этот сон первого вида, то есть от Аллаха или от Ангела – это духовный подарок. И в основе вот это и называется сном. В русском языке нелегко употреблять слова в переводе, потому что арабский язык состоит из 12 миллион, а в русском шестьсот только слов. Разница где, да? Шестьсот слов и 12 миллион. Поэтому здесь говорится, что если сон от Аллаха у него есть свое название, если от сатаны есть свое название, если от человека самого свое название. Но в русском уж говорим только сон. И вот говорится, что именно первый вид сна от Аллаха это является основным, и лишь он является правильным сном. Второе – это наша душа. И многие спрашивают, когда просыпаются, говорят, «Я сон не видел». В реальности сон все видят. Но утром он просто забывает милость Всевышнего Творца. Милость настолько много нам дает Всевышний Творец, что не просто можно увидеть, что там есть из физического мира, но и то, что забывает человек сон, это тоже оказывается милость. В чем милость? Представьте, если вы проснулись и вы помните все, всю историю, ваш мозг просто взорвется от, от, от такой информации. Поэтому все что делает? Стирает. Поэтому сон есть – это второй вид, сон от души, то есть от нашего нефса. И этот сон может быть связан еще с тем, что человек с кем разговаривал, что кушал, может, где-то замерз, и это влияет на тело, а тело, естественно, в свою очередь влияет на душу. Это все имеет такую связь. Как душа может повлиять на наше тело, Такие тела может вред на нашу душу. Поэтому мы видим сон, и если это второй сон, второй вид сна, то на этот сон внимание в религии не обращается. То есть это не является правильным сном. Это просто результат того, что мы видели и слышали сегодня днем, а ночью это видим. Или же днем э, заболели, ночью мы видим, как наше тело мучается, душа, соответственно, тоже мучается. И третий – это сон от сатаны. Это, естественно, тоже неправильный сон, так как его вся цель ⁇ это сбить человека с истинного пути. И поэтому в Хадисе говорится, если вы видите сон праведный, знайте это от Аллаха. Но если вы видите сон плохой, знайте это от сатаны. И когда вы просыпаетесь, то на левую сторону дуете, говорится, в Хадисе. Три раза. И прибегайте к помощи Аллаха от зла сатаны. В этом случае сатана не сможет вам навредить, говорится в хадисе пророка. В некоторых источниках говорится, что он говорил про то, что нужно плевать на, на, на левую сторону. В некоторых сказано, что нужно дуть. Есть такие два хадиса. Далее... Почему именно про сон сегодня решил? Так как мы, верующие, у нас есть условия веры, это верить в Аллаха и верить в Пророка. Посетнего. ля или ляллах, Мухаммед расуллах. Два условия. В Аллаха все верят, и второе ⁇ это верить в, Аллах, в Пророка. И вот Пророк говорит, Инна «Что говорит поистине? После меня не останется от пророчества ничего, и кроме сна праведного». Он говорит после меня останется что? Ничего, кроме праведного сна. Поэтому от пророка для нас что остается, так это вот сегодняшняя тема. Это праведный сон. Также в хадисах говорится что сон верующего, когда он спит и видит сон, то это разговор Всевышнего и раба. То есть это разговор. И также Пророк говорит, сон, пока ты его никому не рассказываешь, он в состоянии паузы, как будто завис. И с того же времени, когда ты его, говорит, рассказываешь, распространяешь, вот тут идет уже, говорит, воплощение в жизнь. Поэтому пророк говорит, что человек, который хочет сон, чтобы растолковали, нужно именно человек, который имеет такой термин, как фирасет или же ильгам. Фирасет в арабском и в персидском языке должен быть, у нас это будет как человек сведущий, быстро схватывающий или же человек прозорливый. То есть таким людям именно можно рассказывать сон. Другим уже нельзя. Почему? Потому что об этом в Коране тоже говорится в суре «Юсуф». Аят 4 и 5. Всевышний Аллах говорит, «Из каля Юсуф лиабихи». И вот когда Юсуф, пришел к отцу и говорит, «Я абати, о мой отец». «Инни ру айту ахада ашара каукабан ва шамса вал камар ва айтухум саджидин» «Я видел 11 звёзд, сон целун, не мне поклонялись» Четвёртый аят И отец говорит «Каля, я буней, о сыночек, ла тақсус ру-ияка ала ихватика» «Не рассказывай свой сон братьям своим» «Ла таксус. «Не рассказывай», говорит «Фаякиду лака кайда инна шайтана лил-инсана аду мубин» Так как они будут завидовать и строить планы, козни. И воистину сатана является для человека открытым врагом. Если вы скажете, какая связь между братьями и сатаной, связь прямая. Как раз таки сатана придет к братьям, что в истории он и сделал. Пришел к братьям, и братья как раз таки оставили Юсуфа в колодце. Сон. Это не просто сон, это также ответ на вопрос. Это в религии есть, у нас называется Намаз Истихара. То есть если человек намеревается что-то сделать, но не знает быть или не быть, то есть принять решение положительно или же отказаться. В этом случае у нас есть распространенный Намаз, называется Истихара. Совершается она после ночного Намаза, совершается гусль, и после гусля совершается два раката Намаза, после Намаза делается Дура. То есть на своем языке я спрашиваю Всевышнего. Быть или не быть, открыть, не открыть, пойти, не пойти. И ложишься спать, но без разговора с людьми. То есть нам совершил и сразу лег. И во сне все показывает, открыть это дело или же не стоит, рискнуть, не рискнуть. Все это все же показывает вот такой легкий момент. Но стихара – это когда ты целенаправленно спрашиваешь увидеть во сне. Есть такие темы, где мы ничего не спрашивали, но увидели сны и как вести себя. И вот на этот счет есть интересная история. Один султан увидел сон, и во сне он упал с коня на спину. Вызвал султан своих визирей, и рассказал свой сон. И говорит, кто мне растолкует мой сон? Но ни один из них не осмелился сказать, что в плане у них был совершить джихад, и ни один из визирей не смог сказать, что данный сон указывает на то, что вы султан проиграете. Но все такие думали, что сон так и будет растолкован. Ну все стояли молчали, пока султан не сказал, что, чтобы кто-то нашел выход из этого положения, чтобы кто-то нашел человека, который сможет его объяснить, и был Дервиш один жил около моря, и один из визирей говорит, «Я знаю человека, который сможет нам помочь». И султан говорит, «Я тебе приказываю, иди и расскажи мой сон». Сон пишется на бумагу, папирус, и он идет к этому дервишу. Стучится в дверь, держит, открывает дверь и дает ему папирус, а этот забирает. Этот визирь стоит, смотрит, «Вы даже, говорит, не прочитали?» «Да, говорит я, говорит, не прочитал, вот тебе ответ». «Как, говорит? все говорит?» Он закрывает дверь, визирь берет этот папирус и несет к султану и говорит, вот султан, говорит, я говорит, принес ответ, но самое интересное, он, говорит, его говорит, не прочитал, говорит, то, что я говорит, ему дал. У него был, говорит, готовый ответ. Султан удивляется, что за человек, какой-то аулия святой, открывает папирус, этот свиток, и там написано, что земля, которая держит дома, города, горы, держит, земля все держит, земля не проваливается. И этот Дерби пишет в письме, что Земля является самым сильным, сильным, сильной опорой, планетой, на котором все держится. Это самая сильная сторона, самая сильная поверхность. Именно вот эта оболочка, чернозем, краснозем, где как. И то, что, говорит, держит человека, это спина. То есть самое основное, что держит человека. Если, если спины бы не было, не было бы позвоночника, человек бы просто лежал бы, как, как, этот, как тесто, не мог бы встать. Нас именно держит на ногах, на двух ногах именно позвоночник, то есть осанка. И он говорит, то, что вы, говорит, упали на спину, это говорит, ни в коем случае не означает говорит, ваш, ваш проигрыш. Наоборот, говорит, то, что вы упали говорит, спиной на землю, это означает говорит, двойная сила. То есть вы со своей спиной, соприка соясь с тем, что держат эти города, дома, то есть земля. Вы, говорит, соприкоснулись, говорит, двойная сила. указывает говорит, этот сон, говорит, на то, что вы, выиграете. Так что смело, говорит, на джихад. И султан обрадовался, естественно, пошел на джихад и, естественно, выиграл. В это время визири стали и думали, как так? Ведь мы же э, про себя думали, что сон указывает на то, что раз упал в спину, значит, проигрыш же. А оказалось, нет. Поэтому вот здесь важно, если человек видит сон, если этот сон плохой, естественно, читаем Ихлас нас и просим у Всевышнего, чтобы данный сон, который был от сатаны, чтобы он от нас защитил, его от нас, от сатаны, нас от сатаны, сатану от нас, чтобы он к нам не подходил, чтобы мы к нему не подходили. Чтобы он с нами не дружил, чтобы мы с ним не дружили. И, соответственно, если сон хороший, то при истолковании в хорошую сторону, как в примере с султаном, будет вот такое будущее.